Это Катя. Она только что вернулась из Парижа. Прогулки, шопинг, море эмоций на всю жизнь. А в прошлом году у Кати были необыкновенные каникулы в Амстердаме. Думаете, у Кати высокооплачиваемая работа или богатые родители? Нет, просто она путешествует вместе с миц.com. МИДС.КОМ – это специализированный сайт знакомства для путешествий. Здесь нет бездельников и пустозвонов. Только серьезные парни, которые купили премиум-членство на МИДС.КОМ и прямо сейчас хотят пригласить тебя в свой город или даже круиз. Ты можешь объехать полмира, завести новые знакомства или даже влюбиться. Смитс.ком – бесплатные путешествия – это реальность. В следующем году Катя планирует поездку в Лондон. А куда поедешь ты? Жизнь коротка, лови момент. Регистрируйся, загружай свои лучшие фото, общайся, путешествуй, открывай новые горизонты смитс.ком.